Друзья, всем привет! Сегодня, у нас сегодня день недели, я уже запутался. Сегодня у нас 14 октября, среда. Сегодня будет такое небольшое видео о маленьком автомобиле и немного перед видео о нашей работе. А завтра уже выйдет видео. Завтра, максимум послезавтра, сходим на авторынок Зеленый Угол, посмотрим, что с ценами, что по наличию автомобилей, потому что ценник, ценник, конечно, вырос и вырос не слабо. Естественно. Поднялась цена 10, там а то и где 15 процентов. В общем, завтра посмотрим, разберемся с ценами. Итак, что касается нас, к во-первых, как с нами связаться. Наши контакты есть. У нас один номер телефона один 8 963 516 0244. Он есть в описании под каждым видео. У нас нет дублеров. Там появился еще какой-то автоподбор, второй, третий, четвертый, пятый, десятый. На звонке отвечаю: либо я, либо Сергей. Вот, других там каких-то, э, третьих лиц быть не может. Значит, вас кто-то пытается обмануть, значит, вы не дозвонились не туда. Под каждым видео в описании канала. Дальше связь. Связь по телефону. Взяли, позвонили, мы ответили. Вот, но не надо звонить по ночам Прям вот уже который раз об этом говорю Не надо звонить Два, в три часа ночи, в 4-5-6 в в утра Потом не нужно обижаться то, что, Ой, я звонил, они говорят там Можете звонить, не звонить Мне не ответили Давайте я буду вам звонить там, в три часа ночи Я думаю, вы тоже трубку брать не будете вот, Либо по WhatsApp То есть можете позвонить через WhatsApp Можете написать в WhatsApp Дальше часто задаваем вопрос Сколько стоит проверка автомобиля Проверка автомобиля стоит 2000 рублей что вот это входит, практически все. То есть, ну, более подробная информация, конечно, по телефону. Вкратце скажу то, что смотрим кузов, подключаем сканер, катаемся, получаете фото видео, учет порядка 150-200 фотографий. Следующий момент. Автоподбор. Не надо путать осмотр автомобиля и автоподбор, именно подбор автомобиля под ключ. Вот, потому что опять человек позвонил, сколько у вас стоит автоподбор. Я говорю, столько-то, столько-то, он. Ой, а что так дорого? Вот, мне нужно посмотреть всего лишь один автомобиль, поэтому не путайте. То есть есть подбор автомобиля под ключ, есть э, осмотр автомобиля, штучный осмотр. Дальше, значит. Э, поставить автомобиль на автовоз. У нас нет такого понятия, поставить автомобиль на автовоз. Есть понятие сопровождение сделки. Вот, поставить автомобиль на автовоз вам может продавец, можете взять ему там напрямую, деньги, если не боитесь перевести ему деньги напрямую, куда он там эти деньги денет, что там будет без понятия, мы уже этого не касаемся, то есть у нас называется провождение сделки, опять же подробности по переводу как это все переводится, это все по телефону, звоните пишите, отвечаем всем так, перебил меня телефонный звонок еще один момент еще один звонок и так что хотел сказать где мы помогаем вам проверить автомобиль приобрести на авторынке зеленый угол или нет нет ребят мы смотрим автомобили абсолютно везде будь то рынок будь то просто город частное лицо какое-то будто какие-то другие стоянки перекупские стоянки будто пригород артем уссурийск ну, в находку ездим ездим крайне редко вот а так автомобили смотрим везде и пробежные и беспробежные автомобили Такая небольшая вставочка была. Теперь давайте посмотрим, что это за автомобиль. Вот такой вот интересный автомобиль. Забираем. Это Альта 2016 год. Свежий кузов. Обновленный кузов. Естественно, другой салон. Хорошая такая модная комплектация. Автомобиль со стороны смотрится, смотрится действительно достойно. Сейчас микрофон поправим. Модный такой бампер с накладкой туманки, фары. Летняя резина. Литье ветровики, он такой, знаете, пыльный, грязный, тяжело нам его удалось посмотреть. Стоял в самом конце, был заставлен автомобилями. Два раза приезжали на осмотр, первый раз его не выгнали, на второй раз приехали, заводили вот эту бибиху, кстати, тоже интересный автомобиль, но, к сожалению, он закрытый. Она тоже не заводилась. В общем, с трудом посмотрели, осмотр длился порядка, наверное. Неделя. автомобиль не целый стоимость автомобиля 415 тысяч скинули 5000 рублей деньги перевели вот только что при нас не прошло еще 5 минут он подбитый в переднюю часть ну и сейчас на экранах видите картинку в каком состоянии он был в принципе ничего страшного глобального там не было давайте немного по салону кстати есть бесключевой доступ салон как а, говорил я он изменился сиденья стали нормальными они у нас надо вдвоем сделать так сейчас автомобиль пропустим подъезжает ли он в принципе проедет а, Сиденья у нас с вами раскладываются здесь у нас так называемый тазик насос есть донкрат есть жидкость здесь у нас есть Второй ряд сидений дверная карта. Голимый пластик. Но автомобиль такой бюджетный. Такого плана стеклоподъемники. Тонировки здесь нету. Здесь идет напыление. Подголовники. Как видите, место. В принципе, ну, я скажу, здесь место нормально. Давайте, наверное, даже присяду туда. То есть вот так вот сделаем. Довольно много места втроем. Смотрите, втроем будет тесно, знаете, стеклышки такие, прям маленькие-маленькие, какие-то квадратненькие идут. Но ну, на самом деле прикольно смотрится. Естественно, ремни безопасности. Ручечка. Все это здесь у нас а, есть. Дальше, по передней части. Ну, здесь стекло у нас такое широкое, дверная карта тоже широкая. Но тоже галимо пластик. Подъемники. На месте, да, как говорят, 52 лошадиные силы 2016 год. Переднее сиденье, вперед-назад. Ну, регулируется. У нас спинка коврики, фальшвейер, все есть. Где-то здесь лежит аукционный лист. Лежал, по крайней мере, который предоставляет продавец. Сейчас я вам его покажу. Но он идет не настоящий, он идет поддельный. Так, как бы мне так вытащить? Да, он как бы не скрывает, то что есть окрас крыла. Ну, бампера, капота, да, но про удар, то, что машинка была подбитая, здесь слова ни слова нет. Бардачок, ну такой маленький аэрбэк. Как видите, автомобиль на коробке. Напишите в комментариях, как вы относитесь Как вы относитесь к механической коробке передач. Потому что большинство в последнее время даже не знает то что существует три педали. В принципе, я вам скажу, глобального ничего здесь нет. Покупать автомобиль в таком состоянии или нет, тут уже решение принимает заказчик. Да, здесь, ну, как бы лонжероны целые швы, герметик-завод, да. Но тем не менее, кто разбирается, кто понимает, тот увидит то, что был удар. Но опять же, пробег на автомобиле довольно небольшой. Зато по работе двигателя вопросов здесь нету довольно неплохие хорошие надежные двигателя на этих автомобилях автомобиль не ржавый из ключевого смотрите как интересно расположен но ну, если честно не очень интересно коробка два подстаканника Ну, это японец сам уже мудрил еще подстаканник здесь бывают комплектация. может подогрева может еще что-то туда втыкается. Стеклоподъемники 4 штуки. Зеркала у нас складываются, раскладываются, регулируются. Были какие-то замены жидкости, руль идет. Кожаный, кстати, смотрите прикол. Идет идет мультируль, а магнитофона нет. Попросили нас купить автомобиль. Ой, автомобиль купить. Автомобиль мы выкупили. Попросили докупить магнитофон. Ну там по мелочи, колодки, масла, фильтра. Место спереди по передней части, в принципе, здесь нормально. Вот единственное, как-то вот крыша, потолок низковат будет. Воркс написано комплектация с пробег 49 519 Тахометр 9000, спидометр 140, бензина нет. Сейчас придется заехать на заправку. Климат-контроль, аварийчка. А здесь все работает. Коробка 5, 5 ступенчатая Прикуриватель спрятался вот с этой вот стороны. Не прикуриватель, ребята, а розетка на 12 вольт здесь вот это я вот если честно не знаю зачем это телефон туда даже не влезет никак вот это тоже не понять ну вот так влезет туда телефон но мне кажется по дороге он выпадет включение антибукса сейчас главное поедем автомобиль прикуривали главное не забыть что мы его прикуривали короче говоря не заглушить автомобиль также будет докуплен аккумулятор на данный автомобиль Ну, сейчас заправимся посмотрим как он как он едет на коробке поехали ну я вам скажу для 07 на коробке она <свят> она реально такая шустрая и автомобиль реально едет то есть а, с автоматом да он не сравнится прям шустренько так набирает скорость вот раз уже 60 было в гору сейчас вам покажу примерно Давайте куда-нибудь на трассу выйдем, потому что тут сейчас ямки лежащие полицейский будут. И подвеска такая, вот посмотрите на меня, я еду, меняешь, потряхивать немного, она такая взбитая, ну видно то, что то, что она такая спортивная подвесочка. Знаете, прям понравилось так ездить на данном автомобиле. И руль тяжелый, ну в плане хорошей управляемости Смотрите, вот просто едем, да, раз ну, реально быстро набирает скорость. Такая бешеная табуретка. Реально прям как да, мини этот, мини-феррари. Прям доставляет удовольствие езда на этом авто... автомобиле. Ребят, вот серьезно. Практически доехали в транспортную компанию, купили резину, купили масла фильтра не было колодок колодки только под заказ колодки заказали сейчас посмотрим узнаем по срокам в транспортной компании вот ну, я думаю дождемся колодок знаете единственное что не нравится это езда по грунтовке едешь медленно тебя колбасит ну, подвеска реально жесткая прям очень жесткая подвеска на коробке ездить понравилось вот автомобиль поедет в город рязань нашему подписчику не знаю я почему-то назвал этот автомобиль бешеная табуретка да простит меня подписчик так в общем взяли литье как бы упаковали уже в пакеты довольно неплохое взяли хорошую летнюю летнюю зимнюю резину масла фильтра но а, мы еще будем сюда возвращаться это дело упакуем. Все идет японское. Я имею в виду по фильтрам. В общем, вот такой автомобиль на коробке, на коробке стоимостью 415 тысяч, а 410 тысяч его дали, 410 тысяч его дали. 52 лошадиные силы на сегодня все всем пока нужна помощь звоните обращайтесь. все контакты в описании под видео